Good Sair, с тобой снова Air, и сегодня я подготовил видео с пасхалками в игре Смотрю, как сохнет краска, как я назвал ее в обзоре. В целом, должен сказать, что эта игра хороша, и, к сожалению или к счастью, разработчик не собирается ее развивать, если только не создавать ремейк на Unreal Engine 4. Но он сам не уверен. Перед просмотром этого ролика советую сыграть в эту игру или хотя бы посмотреть геймплей от Adjoly Vancore или Vine Source. В общем, не буду долго тянуть, и мы начинаем. Начнем мы с одной небольшой пасхалки, для активации которой нужно активировать концовку с бонзи. Если непонятно, о чем говорю, то опять-таки сыграйте в игру или посмотрите геймплей. Пасхалку можно активировать двумя путями, с помощью багов и с помощью читов. Сейчас на экране можно видеть способ активации пасхалки через Петрамерский баг, а именно через Save Load Buffer. Поправьте в комментах, если я ошибся. Но вот так как все, что мне связывается с спидранами на Source, это то, на кого я подписан, то я просто вну клип в консоли, не забыв перед этим включить читы, и прилетел в начальную комнату, куда просто так не доберешься. Чтобы активировать пасхалку, нужно просто коснуться стены, в результате чего появится это. Это модель Киспрайта из Хаммера, то есть редактора карт на Gold Source, Source и Source 2. Следующая пасхалка находится на тюремном слое. Чтобы ее найти, нужно подняться вверх по лестнице, включить ноу-клип и пролететь сквозь эту дверь. За ней будут вот эти парни, которые танцуют, то есть двигаются под музыку, исходящую из трупа, лежащего на полу. Еще одна пасхалка есть на первом слое, и для ее активации нужно запрыгнуть в эту картину, после чего произойдет следующее. Следующая, не столько пасхалка, сколько просто намек на то, чем отличается последняя локация, находится, как нетрудно догадаться, на последней локации. Если запрыгнуть в... не знаю, что это, в общем, если запрыгнуть в это помещение, то можно заметить, что тут комната снизу куда шире, чем на первой локации, а также тут есть доска с изображением Нейла, компьютера, который следит за главным героем и говорит своим машинным голосом. Ну и напоследок, я оставил, пожалуй, самую большую пасхалку в этой игре. Дело в том, что для того, чтобы победить, не обязательно ждать несколько часов, а можно просто выполнить несколько действий. Итак, если мы поднимемся на первом слое наверх и завернем в первую дверь налево, то заметим, что тут стоит какое-то устройство и висит какой-то плакат, по которому становится понятно, что здесь нужно тёрнуть три рычага и принести спутниковую тарелку, часы и монитор рычаги находятся в холодильнике рядом с дырой перемещающей на другой слой в этом помещении которое я все еще не знаю как назвать и в комнате активации концовки с бонди слева от двери спутниковую тарелку можно найти в комнате рядом с помещением которое вы не поверите я не знаю как назвать монитор, в самом помещении, которое вы не поверите, я не знаю как назвать А часы в помещении, которое вы не поверите, я не знаю как назвать Ой блин, то есть на кухне После выполнения всех этих действий нужно включить переключатель на этой машине Запрыгнуть в появившийся энергетический шар Нет, не Альянсовский и не э, лаборатория исследования природы Порталовский Хуже-то бука образца 2007 года После чего произойдет вот это А дальше можно спокойно касаться стены, что, безусловно, приводит к победе. и к вылету игры. Ну, вот так и должно быть. На этом пасхалки заканчиваются. Если я что-то пропустил, то напиши об этом в комментариях. Как обычно, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, проверяй вкладку сообщества и обращайся в группу ВК за пиаром. Все ссылки в описании. На этом все, Бай-бай, сэр.